Добрый день уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals И сегодня у нас на рассмотрении такая тема как тренд и умение его определять И если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик А мы продолжаем Тренд это однонаправленное движение цены с постоянным обновлением экстремумов Тренды существуют трех видов это восходящее движение, которое еще называется бычьим, нисходящее движение, которое еще называется медвежьим и боковое движение, которое также может называться флетом или боковиком. Нет конкретного временного диапазона, в котором направление считается трендом, но чем выше таймфрейм, тем сильнее тренд. Одним из самых важных навыков каждого трейдера является умение определять текущий тренд. И как уже говорилось ранее, трендов бывает три типа. Это нисходящий тренд, восходящий тренд и флет. И самым простым способом определения тренда является наблюдение за экстремумами. А если говорить точнее, во время нисходящего тренда, как на первом графике, мы будем наблюдать постоянное обновление минимумов. При восходящем тренде мы будем наблюдать постоянное обновление максимумов. А во время флета, как на третьем графике, мы будем наблюдать цену в некоем диапазоне и обновление максимумов или минимумов происходить не будет а даже если какой-то пробой будет происходить то чаще всего цена будет возвращаться обратно в диапазон более точным определением трендов может являться использование трендовых линий хотя такой способ больше подойдет для новичков для его использования необходимо выбрать инструмент «Трендовая линия» на панели терминала и провести ее по самым основным экстремумам. То же самое делается и для восходящего тренда. А для флета удобнее будет использовать просто прямые линии. И при помощи трендовых или прямых линий тренд можно обозначить визуально, что сделает его более удобным для восприятия. Также такое обозначение тренда можно и немного модифицировать. Для этого необходимо из линий сделать канал И точно таким же образом делается это и для восходящего тренда По экстремумам А Флэт не нуждается в добавлении новых линий Тренд на рынке можно определять не только при помощи трендовых линий или каналов Для этого подойдут и индикаторы И один из таких индикаторов это скользящие средние Давайте добавим скользящую среднюю на график Для этого перейдем в раздел индикаторы Трендовые и выберем Moving Average поменяем только цвет линии и ее толщину алгоритм индикатора скользящих средних сглаживает ценовое движение позволяя легко определить направление тренда конечно для более точного определения стоит подбирать настройки под каждый инструмент и таймфрейм но даже со стандартными настройками можно видеть направление тренда как вниз, так и вверх а также некоторые флетовые движения. И самым простым вариантом для определения тренда является нахождение цены выше или ниже скользящей средней. И соответственно пока цена находится ниже скользящей средней, мы наблюдаем нисходящий тренд. А как только цена начинает двигаться выше скользящей средней, тренд меняется на восходящий. Также более опытным трейдерам можно использовать несколько скользящих средних, такой способ применения позволяет точнее определять фазы тренда. Для примера можно добавить еще одну скользящую среднюю. Поменяем ее цвет на красный. И сделаем настройки период 21. И теперь можно видеть, что когда меняется тренд, пересекаются скользящие средние. Именно таким образом можно и наблюдать за изменением тренда с помощью двух скользящих средних. Но еще раз напомним что для более точного и правильного определения тренда стоит подбирать и тестировать настройки скользящих средних. Помимо скользящих средних использовать можно и другой технический индикатор под названием «Фракталы Билла-Вильямса». Добавляется индикатор таким же образом, но находится он в разделе Била вильямса «Фракталс». Выберем цвет поярче. Суть работы данного индикатора Билл Вильямс основывал на том, что рынки носят фрактальный характер и среди хаоса существуют повторяющиеся паттерны, которые, если их четко определить, могут помочь выбрать выгодные возможности для совершения сделок. Сами фракталы показывают экстремальный уровень цен между пятью периодическими ценовыми барами. Таким образом, восходящий фрактал имеет среднюю свечу с самым высоким максимумом, а нисходящий фрактал имеет среднюю свечу с самым низким минимумом. Фракталы не дают каких-либо сигналов в изменении тренда, но делает его определение легким за счет визуального отображения. И соответственно, если фракталы понижаются, то тренд нисходящий, а если повышаются, то восходящий. И последним эффективным индикатором для определения тренда является индикатор ADX. Добавляется данный индикатор очень просто. Для этого необходимо перейти все в тот же раздел индикаторы и выбрать его из списка. И стоит поменять толщину двух линий. Данный индикатор является популярным осциллятором, который помогает определить направление тренда, а также импульс тренда. В индикаторе есть три линии, и каждая из них важна для определения тренда. Если говорить о двух толстых линиях, то когда зеленая линия выше пшеничной линии, это говорит о восходящем тренде, а когда ниже, о нисходящем. Таким же образом можно определять и флэт, в такие моменты линии переплетаются между собой. И чем ближе они друг к друг другу, тем сильнее флэт. Тонкая линия индикатора подтверждает показания двух других линий, и когда она находится выше значения 50, это говорит о сильном тренде, а когда находится ниже, это говорит об окончании тренда или смене тренда. Это были самые популярные и эффективные способы определения тренда которых использовать можно как индикаторы, так и графические инструменты. Но кроме умения определять тренд, важно также понимать, что формирует и поддерживает тенденции. Основными рычагами влияния на тренды являются фундаментальные факторы, лежащие в основе финансового настроения рынков. И для примера действия фундаментальных факторов можно рассмотреть динамику цен на акции определенной компании, которая может быть отражением экономической мощи этой самой компании. И если цена на акции поднимается выше, это может быть связано с успехом компании в выполнении ее бизнес-плана или с прогнозом будущих более высоких доходов и прибылей. А если говорить о валютах, то они могут расти и падать в зависимости от процентных ставок базовой страны, показателей занятости, торговли и других экономических факторов. Поэтому, чтобы быть всегда в курсе самых последних макроэкономических показателей, стоит пользоваться экономическим календарем так как все глобальные тренды зависят именно от новостей. Если же говорить о локальных трендах, то они могут быть созданы и обычными трейдерами. И для примера можно взять момент, когда в восходящем тренде цена превышает определенный уровень сопротивления. В этот момент большинство трейдеров будут вдохновлены этим и присоединяться к движению на ходу или увеличат свои позиции. Это будет увеличивать спрос, что будет способствовать дальнейшему росту цены. И это будет происходить без каких-либо экономических факторов. Человеческие эмоции также могут поддерживать тенденции на рынке. Страх, жадность и уверенность являются основными эмоциями, которые влияют на активность трейдеров. И если, к примеру, участники рынка испытывают коллективный страх, то на рынке будут негативные настроения и, как следствие, медвежье движение. Но если же будет преобладать жадность, то на рынке будет позитивное настроение и, как следствие, тенденция к повышению. По итогу хочется сказать лишь о том, что тренд стоит уметь определять обязательно каждому трейдеру. Поэтому обязательно стоит отточить свои навыки определения тренда на истории и только потом начинать применять их в реальной торговле. Если данное видео было для вас полезным, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить обзоры интересных стратегий и индикаторов, а также других тем. Удачной торговли!